таких победах Казанского федерального университета стало известно на подведении итогов Всероссийского конкурса молодежных проектов среди вузов. Мы, конечно же, планируем, прежде всего, привлечь преподавателей да, высшей школы журналистики, привлечь сторонних там, журналистов, практиков. В КФУ прибыла делегация, занимающаяся вопросами поиска и разработки нефтяных месторождений. Есть действующий проект с ними один, и вот планируется расширение сотрудничества в более широком, так сказать, спектре направлений. Казанский федеральный университет и университеты, Московский государственный институт международных отношений запустили программу научно-образовательной дипломатии. И здесь ребята индивидуальной траектории, да, в Всем привет! В эфире Универньюса в студии Надежда Дик. Специальный показ документального фильма «Пространство Лобачевского» прошел в Казанском кинотеатре в ДК Ленина. На показе фильма, созданного при поддержке Казанского федерального университета и Берлинского университета, присутствовали автор и режиссер документального фильма Екатерина Еременко, директор Института математики и механики имени Лобачевского КФУ Екатерина Турилова, шеф-редактор авторских телепрограмм медиацентра центра КФУ Юрий Алаев, Отвечая на вопросы о дальнейшей судьбе фильма, режиссер отметила, что им заинтересовались Первый канал и Канал Культура. Отметим, после Казани премьерные показы фильма пройдут в Новосибирске 14 мая, Екатеринбурге 15 мая, Санкт-Петербурге 17 мая и завершатся 18 мая в Москве. Как бы это парадоксально ни звучало, но безусловно я видела уже несколько раз, как вы понимаете, это история каждый раз разная. Казалось бы, ну что можно увидеть, если ты знаешь уже практически все, если не наизусть, но знаешь, открывает этот фильм и что ты там увидишь. Но, как, бы, как я уже сказала, парадоксально это не звучало, я на каждом э, показе просмотре для себя открываю какой-то другой пласт.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 Выпускник Казанского федерального университета вошел в топ-10 перспективных россиян рейтинга Forbes в категории искусства. Писатель Булатханов родился тем, что учился в том же университете, где начинали свой путь Ленин и Толстой. Окончил он Казанский федеральный университет в 2013 году по специальности филология, русский язык и литература в межнациональном общении. В 2019 году вышли его романы «Гнев» и «Непостоянные величины» в издательстве «Эксмо». Весной 2020 года роман Непостоянные величины вошел в шорт-лист престижной премии Национальный бестселлер. Новый роман писателя Развлечения для птиц с подрезанными крыльями в апреле этого года вошел в лонг-лист другой престижной премии Большая книга. В Казанский университет прибыла делегация, которая представляет две компании, занимающиеся вопросами поиска и разработки нефтяных месторождений. Все подробности в сюжете.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 Казанский федеральный университет и Московский государственный институт международных отношений запустили программу научно-образовательной дипломатии. Все подробности в нашем следующем сюжете. В эти дни в Москве реализуется программа в формате межуниверситетской профориентационной академической мобильности. Она будет ежегодной и проходить два этапа. Первый этап – это то, когда наши студенты выехали в Москву, в МГИМО, да, и... Обучающиеся Казанского университета ознакомят с особенностями организации, практики стажировки, подходами университета к формированию профессиональной компетенции у обучающихся, опытом и практикой взаимодействия с государственными и коммерческими организациями. Что касается второго этапа, он пройдет уже с 17 числа в Казанском федеральном университете. Ребята из УНГИМО, 20 человек, плюс состав вот организатора, да, делегации, тоже приедет в количестве девяти человек. А, ну, одним из них будет у нас по СВР и по международной деятельности Суровцев. А, он тоже приедет для встречи с Синоградовой, Сталишевым, Смежевиловым а, и проведет встречу и деревней универсиады, да, посмотрит департамент молодежной политики и пообщается со студентами. Самое главное, что мероприятие включает в себя необычные лекции, то есть не в виде монолога, а в виде дискуссии. И здесь ребята определенные индивидуальные траектории, да, по подготовке, а, то, как они будут трудоустроены после магистратуры, после бакалавриата, что это здесь в аспирантуру. Все здесь совершенно разные вопросы задаются, но, естественно, в рамках того, что это проходит для определенных направлений подготовки, это для студентов международников, это для студентов, это для mm -hmm. студентов юристов и для, для направления Елизавета Никитина, Универньюз. По данным официального сайта stopcoronavirus.rf, за последние сутки в России выявлено 8217 случаев заражения коронавирусом. О том, почему все-таки важно вакцинироваться, узнаем в следующем сюжете.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 Теперь вакцины – это не кусочки вируса в той или иной форме, а инструкция, как генетический код, то есть идет доставка генетического материала внутри клетки. Генетический материал считывается, клетка использует ее как инструкцию для выработки вирусного белка. Этот вирус – белок и стимулирует иммунитет. Также один из частых вопросов – когда закончится коронавирус. Когда сформируется коллективный иммунитет. Каким образом он может сформироваться? Либо человек переболеет коронавирусной инфекцией с неизвестным при этом исходом и прогнозом, потому что есть острый ковид, а есть так называемый постковид.